Что это был за звук? Такое чувство, будто бы что-то разбилось внизу. Нужно сходить проверить. Так. Черт, нифига не видно. Нужно достать фонарик. Так, ага, вот он. Так. Может быть, это Фред вернулся домой? «Хотя... нет, он же сказал, что он вернется только утром. Возможно, кто-то проник в дом. Возможно, просто упала тарелка. Хотя хрен знает, может быть и Фред вернулся. Он любитель, так сказать, внезапных появлений». «А Фред? Фред, ты дома?» Если да, то лучше ответь, а то я возьму сейчас, не знаю, ну какую-нибудь палку и тебя убью нафиг. Молчит. Возможно, это не Фред. Так. Так, надо включить более мощный режим. Во, отлично. Так хотя бы нормально все видно. Так, ну-ка. Черт. Двери закрыты. Значит, Фред не дома. Ну что это тогда был за звон? Такое чувство, будто какая-то тарелка, что ли, разбилась. Или лампочка, я не знаю. Но в любом случае, надо проверить. Так. Так, ну здесь лампа на месте. Все вроде как нормально. И здесь все в порядке. На кухне. Даже печеньки есть. Я и забыл про них. Так. Ну, вроде ничего такого не разбивалось. Так. Ага. Вот что раз разбилось, значит. Лампочка. Ну, это странно. Не могла, же, не могла же она настолько сильно перегореть и лопнуть? Хотя, возможно, такая слабая техника. Ладно, думаю, с этой лампочкой я разберусь завтра с утра. А сейчас я пойду... Кто-то сейчас позвонил в дверь. Интересно, кто это может быть? Сделаем более мелкий режим. Но сейчас ночь. Кто бы ты мог быть? Возможно, Фред. Хотя, стой. У Фреда же есть ключи с собой. Если бы он пришел, он бы сам открыл дверь. Возможно, это кто-то другой. Но зная, в какой местности мы живем, то лучше не открывать дверь посторонним. Если бы, конечно, у меня было какое-нибудь рожье, тогда я бы рискнул. А так... Опять звон. Так, надо говорить потише, это а еще услышит. Но... В любом случае, это странно. Мы живем в глуши. Кто бы мог к нам прийти? Это странно. Это максимально странно. Такого никогда не было. Так, надеюсь. Надеюсь, отсюда свет не будет виден. Так. Ну и что же мне делать? Попробовать открыть дверь? Надеюсь, там какой-нибудь маньяк с мачете стоит или с ножом. Ой, блин. Не очень так-то ситуация. Я сейчас слышал, скрежет по окну. Подожди. <Слышко> <Слышко> Что-то, мать его, сейчас было. А, черт! Что-то начало ломиться сюда. Блять. Что делать-то? Точно в шкаф. А закрыли нахуй двери. Ушло наверх. И... А, отлично. Дробовик. Что здесь делает дробовик? Ты да вообще? Что это за комната? Я впервые ее вижу. Неужели ты это... Неужели это хорома Фреда? Охренеть! Откуда у него двустволка и почему он мне об этом не рассказывал? И... Что это за херня? Что это, блядь, за херня была? Чего мне делать? Так, ладно, успокойся. Успокойся. По идее, здесь... Здесь мне не должно оно достать. Это было похоже что-то на призрака. Странно. Это очень странно. Я, я не знаю, что мне просто сказать. Как мне выбраться отсюда? Я бы не хотел, чтобы эта тварь меня прикончила. Если это призрак, то... С патруна его навряд ли можно прикончить. Ах, черт. Ладно. Надо успокоиться. Думаю, я возьму дробовик и пойду наверх. Да. Это я, собственно, и сделаю. Так, отлично. Нужно взять дробовик. Так... И сейчас нужно придумать план действий, как выбраться из дома. Кстати, какого хрена лампочка загорелась? Хотя хер с ней. Итак, сейчас это существо находится на втором этаже. Нужно выждать момента, когда она пойдет вниз. И тогда я смогу выбраться через балкон. Да, так и можно сделать. Фух, надеюсь, у меня получится. быть существующим. Нужно срочно выбираться через балкон. Закрой, закрой. Что это, мать его, сейчас было? Что это за существо там стоит? Там еще какая-то херня. Ай, бля. Черт. О нет. Эта херня идет сюда. Ч делать? Ч делать? Окно. Нужно выбраться через окно. Ну-ка. Так. Нужно перезарядиться. Чрт они. Они уже идет. Так, быстрей, быстрей. Так. А -а -а -а. Ах, черт. Нахер нужно уходить как можно скорее. Да.